Итак, друзья наконец-то приехала ко мне посылка от тиас это та посылка которую я ждал когда я писал в поддержку то что у меня сломался экран на моей мультимедии и они же мне сразу ответили писал я им в whatsapp они мне сразу ответили что окей мы отправим вам экран новый вот соответственно я забрал посылку. Сразу скажу, они отправляли ЕМС. Доставка очень быстрая. Буквально дней за шесть при... приехала из Китая. Я просто позже забрал, так как только освободился. Вот она так запакована. Фирменный скотч ТИС. Я помню, раньше, по-моему, у них был другой немножко. Сейчас они черный лепят. Ну и давайте открывать, смотреть, что они прислали. Кстати, в названии посылки почему-то было написано, что это кабели, то есть cables по-английски. Посмотрим, что они положили. Может быть, помимо экрана там еще что-то есть. В общем, сейчас я открою коробку и вместе с вами посмотрим. Так, вскрыл я коробку. Коробку, так видно, потрепало. В футбол, конечно, ей не играли, но видно, что точно клали неаккуратно. Ну да ладно, от Почты России, в принципе, лучшего ждать, я думаю, не стоит. Главное, что... Упаковали, вроде они все хорошо здесь. Такие вот пенные вставки, чтобы наша почта России не поломала ничего. Так, вижу, что тут лежит у нас, скорее всего, экран весь замотанный в пупырку. Так, замотали они прям вообще добротно, конечно можно этой пупыркой, я не знаю, так... обмотаться самому полностью несколько раз так ладно, сейчас я ее вскрою и уже посмотрим на сам экран все достал, в общем, вот он сам экран действительно прислали полностью, не тач, а целиком экран шлейфы я посмотрел, вроде нигде ничего не поцарапано на, по внешнему виду как будто прям вообще нулевый экран. Единственное то, что пленка немножко где-то в одном месте такая полоска. Но я думаю, что как бы они же все равно там их кантуют эти экраны. Поэтому ничего страшного. Все-таки это на защитной пленке, а не на самом экране. Ну что, друзья, будем пробовать, ставить, проверять. И, кстати, еще один момент... Самое главное, чтобы вот этот экран Вот эти боковые сенсорные кнопки Были с подсветкой, с RGB подсветкой Так как в моей мультимедиа Они стоят с RGB а В прошлых версиях, не обновленных они, они светятся только белым светом То есть никакой RGB подсветки Раньше не было В коробке больше ничего не было Китайцы больше подарков не положили Ну и на том спасибо, молодцы Быстро отправили И соответственно Экран быстро приехал, и не надо было отправлять его в Новосибирск для того, чтобы они там сами отремонтировали. То есть это я потратил бы больше времени, потому что если я бы отправил в Новосибирск, то есть она бы дошла там, я не знаю, за неделю, скорее всего, там они бы ее мурыжили сколько-то времени, потом отправили обратно. То есть это могло вообще затянуться на целый месяц. А здесь как бы прошло около двух недель. При том, что я этот экран забрал спустя, по-моему, 2 или три дня После того, как он вообще поступил на, ну, в мое отделение почты Так что, в принципе, эта замена будет производиться мной быстрее, чем вот я, если бы отправил в Новосибирск Соответственно, я буду уверен в том, что я как бы сам все подключу нормально А там, в Новосибирске, не знаю, как все это делают Поэтому себе я доверяю больше, чем ребятам с Новосибирска. Так, вот у нас мультимедиа на нашем операционном столе. Вот наш старый экран. А вот наш новый, который прислали мне с Китая. Сейчас, в общем-то, его будем подключать. Процесс... Разборки сам показывать я не буду, потому что смысла нет, так как я все-таки показывал в том видео, где я пытался переткнуть шлейф. Поэтому я сейчас откручу, переставлю экран, соответственно, и пойду в машину проверять. Посмотрим вместе с вами, проблема все-таки заключалась в нерабочем экране, тачскрине, либо все-таки это на программной части проблема. Так что давайте менять. И проверять и да друзья здесь мы опять сталкиваемся с такой проблемой что вот эти вот отверстия резьбовые не подходят то есть вот это наш старый экран получается и здесь как вы видите что я здесь спиливал вот эти резьбовые отверстия получается раз два три получается на нашем новом экране который мне прислали Здесь у нас опять вот эти три резьбовых отверстия, получается, и их снова придется срезать, так как если их не срезать, то в рамку, соответственно, у нас этот мультимедиа не влезет. Либо есть другой вариант. Другой вариант у нас заключается в том, чтобы просверлить дырки в самой рамке, то есть куда заходит у нас вот мультимедиа я сейчас подумаю по поводу этого вообще как лучше будет но сразу скажу скорее всего я все-таки буду опять срезать потому что сверла у меня нету и просверлить мне нечем вот так вот нет у меня в хозяйстве пока таких инструментов поэтому будем по старинке опять срезать канцелярским ножом вот эти три резьбовых отверстия ну продолжим и так я срезал в общем друзья смотрите момент до конца их срезать не обязательно сейчас покажу то есть примерно вот если здесь видно то вот вот эту верхушечку одну срезаем и этого будет достаточно чтобы мультимедиа зашла полностью в рамку. Это, кстати, актуально вот для Kia Rio 4, Kia Rio X-Line. Если у вас какой-то другой автомобиль, другая марка автомобиль, то, скорее всего, у вас такие доработки не потребуются. У нас вот получается, вот нужно срезать. Итак, срезал я. Сейчас буду подключать шлейфы к плате и уже, соответственно, прикручивать и пойдем проверять. Ну все, друзья, мультимедиа собрана, пойдемте проверять. Очень волнуюсь, надеюсь, что все будет работать и наконец-то я буду ездить как нормальный человек, а не с черным экраном с надписью «Сделайте калибровку экрана». Так, друзья, на этот раз точно момент истины. Включаем. Нажмите кнопку для отображения экрана блокировки. Давайте попробуем. Ну, видно хотя бы что работает. Ну-ка, ну-ка. Да, друзья, все работает. Наконец-то. Все-таки, значит, проблема была с экраном, друзья, не программная. Как вы все писали, что допрошивался. Дело оказывается, ты не в этом. Прошивкой точно сенсора не убьешь. Поэтому, видимо, все-таки совпадение. Так получилось. Экран сдох сам по себе. Поэтому у меня сейчас новый экран. Все работает. Я доволен. Китайская поддержка молодцы, отдельный им респект. Выслали быстро, приехала тоже быстро. Не две недели, не месяц, шесть дней. Почтой России, отправление ЕМС. В принципе, нормально, меня все устраивает. Так что вот такие вот новости, друзья. Не стесняйтесь писать в поддержку TIES, именно в WhatsApp, не на AliExpress. Хотя бы в WhatsApp они идут на контакт, помогут. Если что-то сломалось или что-то не работает, у вас зависает, перезагружается, обязательно записывайте видео как доказательство и отправляйте им. Соответственно, это если только у вас есть еще гарантия, то есть если не прошел год. Если прошел год, то, скорее всего, вряд ли они вам помогут. А так, я не знаю еще ни одной компании, вот именно если купить мультимедию на AliExpress. Чтобы вообще поддержка какая-то была То есть никаких обновлений не приходит Если вдруг что-то сломается Как говорится, сам разбирайся Сам устраняй за свои деньги Здесь же все-таки ребята молодцы Отправляют комплектующие Если вдруг что-то сломалось Пожалуйста, экран Мне кажется, могут даже и саму плату отправить Если вдруг там она у вас нечаянно сгорит. Также, если проблема с камерой, с комплектной, то также они могут вам ее выслать. Тоже неоднократно видел, как ребята жаловались на нерабочие камеры, что там у них что-то полосит, либо вообще нет изображения. Соответственно, китайская поддержка отправляла им новую камеру. Так что, друзья, как я и говорил, не стесняйтесь, пишите им. Если какие-то неполадки есть, то, соответственно, они вам помогут. Ну, а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам было полезно. Всем удачи, друзья. Всем пока.